что Путин лично даже... Понимаете, я понимаю, что, конечно, есть обязательства государств, которые для диктаторов вообще значит очень мало, но есть личные обязательства, и Путин лично подписывал договор о границе Украины в третьем году. Он лично подписывал договор о ратификации этого соглашения и в закон Российской Федерации о в силу. И лично он нарушил это четыре раза. Я писал недавно в «Репаблике», что даже Гитлер не, не нарушал своих собственных соглашений с а то он не заключал в 1938 году, в отличие от Путина в отношении Украины.